F2MT и, и канал ту Is Simply Fiction представляет. Зона, зона отчуждения, скопище загадок, опасностей и расплата, которую выплачивает человечество. Выплачивает за то, что так халатно и не задумываясь о последствиях, бралой, бралой, бралой, брало. Зона ⁇ это то чем природа отвечает в последнее время. Постоянно одолевает мысль, с чего бы начать, с чего бы начать собирать пазл, нет не пазл, калейдоскоп, да, калейдоскоп, так верно будет, отдельные осколки я еще вижу, а вот весь холодный, я бы даже сказал морозный узор нет, я уверен, что здесь в зоне все узоры холодные, все морозные, потому как дыхание у нее холодное, я это ощутил на себе, и этот момент я помню, а вот, далее, с чего бы, начать, наверное, с, зомби, да, с того зомби Thank mm -hmm. you. От края до края, болот убрел зомби. С одной стороны, казалось бы, что это самый обычный каких в этих краях сотни, если не тысячи. Но с другой стороны, окружающее его пространство полностью соответствовало его сущности. Мутная жижа под ногами, которыми не торопясь он хлюпал, совершенно не заботясь о том, что может ноги промочить. для да чего заботиться, он свое уже отболел, еще при, той, при нормальной жизни, которой он хоть и пытался на память о прошлой жизни напрочь отсутствовала, и даже некоторые всплески воспоминаний, которые, урывками возникали, время от времени было, давно уже не свежие голове, надолго в ней не оставались. Бывало, что иногда что-то вспоминалось, но после очередного выброса, который здесь, хоть и не так сильно, как предположим, ближе к центру, но все же бывали, память опять куда-то пропадала, и опять все было пусто, и чисто, не волнение, и воспоминаний, только город. Со стороны моста, откуда шествовал, своей размеренной походкой зомби, воды было еще много, здесь когда-то был большой приток, он и сейчас присутствовал, но уже не такой сильный. Слабое волнение, выдавало, что приток, хоть и слабенький, но все же есть. А вот, дальше, там и мостки были настелены местными умельцами, и хибары, разрушенные, и такие же гнилые, как и все тут попадались, да и островков, намного больше. Тут и жалкая, изувеченная растительность, и аномальное образование, да и живность попадалась. Позади зомби забурлила вода, вспенилась, разошлась и на поверхность склыл наблюдатель, поднялся нехотя над водой, огляделся набором своих глаз, стрельнул и не по бредущему, поднялся еще выше, и нехотя, тихо жужжа, полетел. Ему не было дела до восставшего, как и восставшему до наблюдателя. Где-то в тумане. А тут уже туман над водой стелился. Рассвет как-никак. Где-то в тумане раздалось совершенно нормальное человеческое бормотание. Зомби приостановился. Голос, молодой голос. И где-то он его слышал. Но выходить навстречу не решился. Наверное, правильно. А бугром-то чё? Бугром-то хорошо. Им-то чё? На большой земле сидят себе, до команды разбрасывают. Эх, сейчас бы к шерстью какой привалится до теплым телесам. С баблом только напряг Мля, Сколько эту зону, мать, ее можно топтать-то? Да все без навара. все бродим, бродим, добродяк. бенита все с доктором. Пострелить бы их. Ведь был случай, все про про потерял мать их. Мда, волына есть. Найти да, типа, кого вольнуть? Кого вольнуть? Может послышалось, неважно. Все равно через некоторое время память опять уйдет. И зомби опять не будет помнить, кто это был и откуда он его знает. Только заметил его человек. Вернулся тихой сапой, бормоча под нос. И кто у нас тут? Зомбиара какой. Пар на ножках. Блядь, туманом занесло. Не, не попрусь туда. Мало Эх, волына, наконец хорошо. Только как и толпу гор, так ведь и отнять может. Доктору опять что Солнце показалось из-за туч, в этих местах, в этих болотах, солнце еще часто бывает, по сравнению с тем же центром. Выйдя из-за туч, оно озарило большой, и даже относительно целый, по сравнению с остальными строениями, дом, единственный дом, Обитаемый дом, дом на болотах, так его называют. Возле ограды, состоящий из казалось бы и меднующих босов. Кто-то стоял, стоял и рассматривал подходящую зомби-генок. В правой руке, этот кто-то, держал краткострольный пистолет-пулемет. Годи-пять. Очень популярен на под зомби как надежное, дешевое и легкое во обращении оружия. Зимби подошел достаточно близко, чтобы его можно было рассмотреть уже и невооруженным глазом. Пожилой человек, в коричневом, старом, но довольно крепком дождевике, убрал бинокль в обширный карман, огладил аккуратную бородку и улыбнулся краешком сухих губ и сипловатым, спокойным голосом проговорил. «Бенита, приветствую тебя! К нам тут штырь приходил, помнишь такого? Ну конечно, помню." бандиты подался. Ну, впрочем, я этого и ожидал. Ну ладно, пойдем в дом. Разговор у меня к тебе. Здравствуй. Тише, тише, дружи. Свои. Лиже к вечерам когда солнце еще не село, но вечерняя прохлада уже давала о себе знать, и со стороны болот мило свежести, и одновременно запахом плесени, в доме на болоте царил полный уют, болотный плод чего-то скреб по полу, на небольшой кухне, которая была сразу и обеденным залом, и рабочим кабинетом, и даже спальней, с несколькими кроватями, с панцирными сетками, на печи, буржуке, что-то шкварчало. На небольшом обеденном столике сладко дымилась крышка, только что заваренного, горячего, душистого чая. Бенито! Чай что ли мне налил? Вот, спасибо. Ну, ладно. Пойдем на крыльцо, там посидим. Пусть прийти должен. А ты слыхал, доктор? В баре сталкеры поспорили, сколько штырь будет еще по зоне ходить. Нет, никакой срок назвали. Три месяца. Нет, не протянет. Почему? Не тот он человек, который мог бы положиться хоть на что-нибудь. Он же не верит никому. Его путь не здесь проходит. Знаешь, доктор. Я помню, ты как-то говорил про путь, но вот что, как отрезала. Наверное, это выбросы виноваты. Это виноваты не выбросы. Это ты, когда со своими дружками из Припяти пообщаешься. Именно тогда у тебя провалы в памяти случаются. Доктор с Бенитой замолчали, глядя в одну сторону. Там за оградой, болото сжимло своей жизнью. Пошел дождь, сперва нормальный, частый, а потом вдруг, как будто почернел. Со стороны выше, вдали, раздалась одинокая, автоматная очередь, но почему-то это не пугало, а наоборот навевало ощущение уюта. Странно как -то. но в зоне быстро ко всему привыкаешь. Приостановившись и, посмотрев в сторону военной заставы, бродяга, который шел по настилам, затянул шнур на какой шум и попытался надеть его еще глубже, чтобы спрятаться от нарастающего дождя. Вот ведь оказия какая, я так светиться буду, дождик-то, наверное, радиоактивный, а вот тут красиво, даже понятно становится, почему доктор выбрал именно эти места. А зона жила своей жизнью, шумили пожившие, но почему-то не слетевшие листвы деревья. И где катала жужа между островками, что то плавало в ней гулькало, выпуская на поверхность мутные пузыри. Нечто светящееся пронеслось с тихим гудением. Сначала над водой, потом под ней пронеслось вдоль старой железной дороги и скрылось где-то за поворотом. Или цикады, или сверчки, или еще какие насекомые. Кто их тут знает, кто они вообще? Кстати, задание у меня для тебя. Слышал про артефакт холодное дыхание. Сталкер-призрак пожаловал, а мы тут с Тебя уже заждались. Вечер. За окнами звезды. Дождь давно прошел, и чистоте неба не мешало ни одного бочка. В доме горела лампа. В углу о чем-то своим старенький компьютер. Заставка показывала проливной дождь, за окном прошел, а в компьютере еще нет. Бенита стоял под лампой и усиленно делал вид, что заворожен светящейся штуковиной. Кут восседал рядом с гостем, недовольно виляя хвостом, и презрительно, ни на кого не обращал внимания. А вот сталкера тронут еще как. А ему туда добраться жизненно необходимо. Не в его случае, конечно. Но кто знает, да ты его хотя бы до диких территорий проведи. А там уж рукой подать доберется как-нибудь. Тебе же все равно на ней агропром идти. А дорога туда сейчас одна, все равно через них. Тут лежит. Ну или янтарь, но ты же туда не пойдешь, тебе же со стрелком встретиться, а скрон у него, сам знаешь где, информация там для тебя, ну, призрак, соглашайся. Глубокая ночь, за окном туман густой, что твое молоко, звезд не видать, тихо скрипя, тяжелая деревянная дверь медленно открылась, впустив в полутенный коридор клуб холодного, болотного испарения. В глубине тумана мерещилось все, что только может. Вот проплыла плоскодонка, как, откуда, неизвестно, затем показался кот. Его точная копия сейчас сидел в ногах хозяина и так же, как и доктор, смотрелся во тьму. Вот, дружок, вот место. Как будто бы в вдруг наступившей грусти, кот поднял голову и над болотами раздался продолжительный, печальный звук. А болота тем временем продолжали жить своей жизнью. То надеявая своими миражи, то закрывая туманом, вообще хоть какой-нибудь вид. Да и кому он нужен? Здесь кроме одинокого доктора и его чернобыльского кота никого больше не было. Ушли.